Ребята, сейчас хотела бы обсудить с вами очень важную тему, безумно важную в достижении результата. И не важно, чем вы занимаетесь. Это правило, что поощряешь, что и получаешь. И очень часто у людей возникает с этим большое замешательство. Давайте приведем пример на том, что понятно всем. Это дети. Вот давайте представим с вами, да, есть положительное внимание, то есть когда мы кого-то хвалим, есть отрицательное внимание, когда мы кого-то ругаем, а есть отсутствие внимания – когда мы вообще не даем внимания чему-то или кому-то. Например, моя крестная, зовут ее Татьяна, она умудряется очень круто управлять нулевым вниманием, то есть отсутствием внимания в принципе. Когда она обижается или ругается, или недовольна чьим-либо поведением, она на самом деле не дает отрицательного внимания. Ну и, соответственно, положительного тоже не дает. Просто по той причине, что хвалить-то особенно не, не за что. И она недовольна результатом, который она видит. Она просто не общается. И поверьте, за мои 30 лет э, я столько раз надеялась, что я получу подзатыльник за то, что я что-то сделала неправильно, по ее мнению, но ни разу не получала. Я была готова на любое наказание, лишь бы она со мной заговорила и лишь бы она сказала мне, что я сделала не так. Поэтому для большинства людей... Э, Нулевое внимание, то есть отсутствие внимания вообще и полный игнор намного страшнее нежели чем положительное или отрицательное внимание. Я думаю, с этим мы разобрались. Но как себя правильно вести, например, с детьми? Да? Я очень часто наблюдаю за своими друзьями, у кого есть дети, и замечаю такую ситуацию, что когда ребенок сидит и спокойненько занимается своими делами, или играет в свои игрушки, пока родители отдыхают со своими друзьями, то ребенку не дают никакого внимания, то есть полностью его игнорируют. Мотивируют это тем, что пока он молчит, давайте не будем сбивать его хорошее настроение, пока он себя ведет хорошо, не будем его отвлекать. Но зато, когда ребенок начинает плакать, присутствует целых два вида внимания. И положительное, вначале его успокаивают и пытаются с ним договориться, а потом отрицательное, его начинают ругать, если он не успокаивается. И то же самое происходит в бизнесе. Одно из самых первых осознаний, которое у меня было по управлению командой, понимание того, что если руководитель тратит все свое время на сотрудников, которые не производят, но при этом не трогает и а, пытается как бы вот не сбить этот запал а, тех, кто производит продукт на самом деле и приносит доход в компанию и дает им полностью отрицательное внимание, точнее не отрицательное, а отсутствие внимания вообще, то есть полный игнор в отношении результата. Но при этом весь его, все его время забирают люди, которые не приносят результат постоянными просьбами, постоянными жалобами, постоянным недовольством, постоянными расстройствами, угрозами и чем-то тому подобным. И все внимание владельца направлено на то, чтобы уладить людей, у которых нет результата. Чем заканчивается в итоге такое, такое поведение в бизнесе? Оно заканчивается тем, что сотрудников, которых, у которых результат маленький, становится все больше и больше и больше, или отсутствие результата становится все больше и больше и больше. И компания начинает терпеть крах. Почему? Потому что есть правило, что ты поощряешь своим вниманием, то ты получаешь. Потому что в самом первом примере с моей крестной было очевидно, что мне нужно было просто любое внимание, хотя бы отрицательное, если нет положительного. Люди готовы бороться за внимание, и они готовы сделать за внимание другого человека, особенно важного для себя, все возможное и невозможное. Поэтому, если вы не даете ребенку положительного внимания, то он будет требовать из вас отрицательное внимание. Если вы не уделяете своим сотрудникам и не даете им похвалы за хорошие поступки, рано или поздно они провалят свои статистики, чтобы вы пришли и обратили свое внимание на своих сотрудников, и тогда они получат максимальное участие вас как владельца в их жизни. И следуя этому правилу, очень часто мы сталкиваемся и с студентами на курсе с подобными ситуациями, когда люди, у которых есть результат, они спокойно идут по программе, выполняя все вовремя, получая ответы на вопросы обратную связь во время обратных связей, во время прямых эфиров и практически незаметно проходят курс. Но те студенты, которые отстают, те, у которых не получается, те, которые а, по собственной причине отстали, не выполняли задания в конце курса или после курса, начинают тянуть большое количество внимания. И порой людям очень тяжело понять, почему этого внимания не дается. Просто по той причине. Давайте рассмотрим просто гипотетическую ситуацию. Если позволить человеку дать ему инструменты для достижения цели, Цель для него действительно желанная, он ее действительно хочет. Но у каждого из нас, мы живые люди, есть огромное количество моментов, которые нас отвлекают, огромное количество. Если мы будем всему, что забирает наше внимание, уделять постоянно время, то, поверьте, у вас никогда не останется времени на себя и на достижение своих собственных целей, потому что это черная дыра для вашей энергии и для вашего внимания. Но, допустим, если человеку а, не дали дедлайн, ограничения или какие-то барьеры, правила игры, в рамках которых он должен достичь эту цель, как игрок футбольной команды, если бы у него не было а, противостоящей ему команды, то в чем смысл? Зачем бежать? Ворота и так легко, они достаточно близко, мне никто не мешает, я просто бью ногой и попадаю в ворота мечом, я забиваю гол. Игры нет, нет интереса, нет ограничения по времени, нет желания стараться, нет необходимости действовать. И в этот момент, ну то есть смысл всего этого действия пропадает. Если для человека выставляют только преграды, ограничения, правила и барьеры и не дают ему никакой свободы, сжимают сроки времени, не дают ему дополнительных данных, не дают ему возможности экспериментировать и проявлять энтузиазм, то в этих барьерах он просто не сдвинется с места, и это тоже будет отсутствие какой-либо мотивации достигать цели, потому что цель будет нереально с самого начала, как только человек поставил ее перед собой. Поэтому очень правильно соблюдать, первое, количество возможностей и количество правил, ограничивающих в а, достижении той цели, которую человек перед собой поставил. Поэтому очень важно... Первое. Придерживаться правила, что поощряешь, то и получаешь. И поощрять своим вниманием только то, чего ты хочешь, чтобы в жизни становилось больше и у тебя, и у людей. Если ты видишь хороший поступок человека, если ты видишь его обратную связь, если ты видишь его успехи, обязательно дай этому внимание вне зависимости, просто от тебя или нет. Но если все твое внимание начинают сжирать всевозможные жалобы, неуспехи, отсутствие результата, блокируй. Потому что игнор — это самое лучшее средство для того, чтобы заставить задуматься человека о том, что я могу сделать, и в чем моя ответственность, чтобы добиться своей цели? Потому что иначе, поощряя своим вниманием неспособности людей, мы делаем способных людей неспособными. И очень попрошу вас слушаться, поощряя своим отрицательным вниманием или положительным вниманием, неважно, любым вниманием неспособности людей, мы делаем людей неспособными. И порой мы их делаем неспособными с очень благими намерениями, с желанием действительно помочь, действительно подсказать, действительно пожалеть, пойти и сделать за человека. Но в итоге он не становится... Ну То есть вы не можете быть вечно рядом с теми людьми, которые от вас зависят, или которые чему-то у вас учились, или которые рядом с вами работают. Вы должны, как тот человек, который взял ответственность, э, иметь в себе силы, научить этого человека действовать самостоятельно, без вас, когда рядом вас не окажется. Поэтому ограничения и правила важны и нужны, иначе в них не будет смысла. Ну, то есть в самой игре, в достижении цели не будет смысла. Поэтому очень важно все таки несмотря ни на что, выдерживать правила, сдерживать свои обещания и ставить дедлайны, сроки, ограничения, в рамках которых человек будет вынужден добиваться своей свои цели. Вынужден. Не только собственная мотивация, но и ситуация будет толкать его сделать это, несмотря ни на что. И ни в коем случае не отступайте от тех правил, которые вы бы приняли, от тех дедлайнов, от тех сроков, которые вы обозначили, потому что иначе единственное, что вы сделаете своими благими намерениями, вы сделаете людей неспособными. Для этого нужно иметь мужество, характер и стержень, чтобы придерживаться тех правил, которые вы сами установили. Я очень стараюсь это делать, я не могу сказать, что я в этом идеально, но каждый божий день я на себе предпринимаю большое количество усилий, чтобы действительно не идти на поводу слабости, своей собственной в желании помочь, пожалеть, поддержать, слабости людей не сделать, отодвинуть, бросить, а потом пытаться как-то это вырубить. Надо... Уметь показывать хороший пример, добиваться своих целей, несмотря ни на что, и помогать людям быть способными, и понимать, что они никому не должны за свой результат, что это их собственная заслуга, чтобы личная ценность каждого человека росла. Кому было полезно это видео, кто увидел свои ошибки, кто а, понял, что что-то он делал не так, кто увидел, что он делал так, и что на самом деле это действительно выигрышная позиция, напишите, поделитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И еще момент. Для того, чтобы картинка была полная, я хочу, чтобы вы понимали, что ответственность – это не вина. Ответственность – это способность исправить. И поэтому каждый раз, когда что-то не получается, правильно задать себе вопрос «Что я сделал не так?» что я могу в дальнейшем, если я пойму, что я что-то сделал не так, я могу исправить. И когда вы сделали что-то очень круто, спросите себя, а что я сделал так? Выписать это, свой дневник личных успехов, который хранить как самое золотое, потому что у вас могут забрать квартиры, машины, деньги, статусы, но знания ваши, успехи и навыки у вас никто никогда не отберет. Больших продаж успехов и всего наилучшего. Я горжусь всеми, кто пытается хоть что-то сделать в сторону улучшения себя, своего окружения, своей деятельности, своего бизнеса и нашей страны в целом.